солнечных лучах я вижу тебя. это не возбуждает, не трогает, не заводит. Вспомни о том, как закончилось прошлое лето. Вспомни о том, как дышится на природе, чистый действенный, действенный как лекарство для выжженных нервов, высушенной души. Все, что во мне творилось, всего лишь фарс. Вот поэтому просто слушай и не дыши. Я алгоритм. Система. Набор реакций физических и химических. Я состав из памяти, щелочи, извести, соли. Как ценить это все, когда, закатав рукав, возможно как когтем скрыть кожу и выдрать вены, порвать провода по телу и я всего лишь набор из мяса и микросхемы, носящей название сердца. Когда ногой оказывается лирическое начало, то это еще возможно другим принять. Но если перед глазами кровь, мясо, сало, все то, из чего обязаны состоять любой из нас, будь то гений, бомшу киоска, Мадонна да Винчи, любой из трехсот сереж. Что мне до любви, которую не включишь мозга, И скрытые вены заново не зашььешь? Я слушаю сотни песен и вздохи мамы. Я слушаю своих близких. Из них Любовь, заложник и последователь программы в народе известны изданы как Любовь. Но мне не дает покоя обычный термин. В нем больше клише, чем в проповедях святош. Я тоже любила и верила в это. Тем не менее оставалась немая ложь в словах «навсегда», «навеки» и «только смертно нас когда когда-нибудь разлучит. Я видела только ветер, броньё и след язв, который вопрос времени чем лечить. Финал предсказуем. Точка всегда конечна. Любовь как химический опыт. Имеет три периода своей жизни. Ну, тут, конечно, любая логика вызовет только крик. Вы скажете, ты обижены жизнью, видно. Вы скажете, тебе просто не повезло. Вы скажете, ты не знаешь любви. Иди на все буквы из алфавита. Заткни трепло. Ты врешь, как политик, не дрогнув при том ни разу. Закрой свой фонтан. Под умницу не коси. все вашу волю, но все же, включите разум. И мне напоследок позвольте у вас спросить, сейчас, когда от рассвета и до заката клянетесь быть рядом, хоть буря, хоть пото, как многим вы захотите еще сказать так? Скольким вы обещали такое до? В солнечных лучах я вижу тебя. И это то, что написано выше, не значит, что в моей биографии не будет такого лета. Любовь, руки, губы, отметки цвета бордо, поцелуи, бесполезные, как причастие, клятвы, потоком бурных ненужных фраз. Просто я буду знать, что любое счастье не бесконечно. Но и не в последний раз.